Привет, я Шок. И пол четвертого утра в CSGO новое обновление. Оно весит пол гигабайта, и на самом деле там есть много чего интересного. Сейчас я тебе обо всем расскажу, и мы вместе рассмотрим от начала до конца все, что есть новое. Геймплей. Добавлены один на один разминочные арены во время игры в режиме напарники на Вертига и Трен. Это режим, который был на Саби Шок. И остается. Дуэлс. Вот как они выглядят. То есть, когда ты сейчас будешь играть Вигман, то у тебя будет вот такая вот аимка. Ну а также на Трейне такая аимка. Это интересное нововведение. Неожиданно для Вальф они хоть что-то сделали для игры 1-1. Хоть что-то. Ни одного режима нет, где можно играть 1-1. Ни одного. Зачем добавить 2-2 Вигмана? Вообще бесполезная тема, мне кажется. 1-1 лучше прокачивать. Ну или хоть добавить отой-то. Окей, ладно. Ну что ж, сейчас мы продолжим. Я зайду сегодня на эти карты. Вы сейчас все в этом ролике видите, как они выглядят в реальной жизни. Ну, вы меня поняли. Добавлен новый параметр для оружия. Неточность в пике прыжка. Данный параметр составляет 331 для дигла. А что это значит? Это означает, что ту большую вероятность, которую мог выдать Дигл, убийство в прыжке, ее убавили. Сейчас это будет сделать намного сложнее. Так что у вас было всего 3-4 дня, постреляйте с диглом в прыжке. Кстати, я такой вот идеей воспользовался. Смотрите, что получилось. Машина. Машина. Машина. Машина. Машина. Вак. Интерфейса. Добавлена возможность видеть прицел вашего союзника. Это идеальная тема. Сейчас, когда киберспорт растет, когда люди, когда люди интересуются тем, что происходит в киберспорте, какие настройки у про игрока, даже у ютуберов спрашивают, какие у тебя конфиги. Сейчас этот вопрос будет менее популярен, потому что вы можете сами все сделать от начала до конца. В игре Valorant есть что-то хорошее. Эта функция уже есть в Valorant, и Valve просто ее взяли себе, позаимствовали. Ну, по сути, у Valorant патента на эту штуку нет, поэтому почему бы и нет. В итоге, сейчас, когда вы играете игру... Вы видите прицелы ваших союзников Посмотрим, как это будет выглядеть Добавлена возможность скопировать прицел других игроков Я вам тоже это покажу Добавлена возможность прослушивания музыки без покупки во время обзора Ну вот, сами треки, которые новые добавили Не думаю, что это кому-то интересно Ну и самое главное, это много изменений на карте Анубис, Хлорин, Джангл, Вертига и Трен Нас интересуют только вот эти две карты Поэтому прямо сейчас мы зайдем и посмотрим, как работает система Вертига и система Train на режимах Вигман Let's go. Ну что ж, я только что сейчас появился на карте Вигман Vertigo И вот такая у нас появляется Аимка. Интересная тема, интересная гребаная тема Только это было у нас обешоке уже как 4 месяца, ребята Это, это режим дуэлс, поэтому прямо сейчас можете зайти и поиграть у нас в такой же режим Но, но есть одна... Проблемы. Наша сыра на 128 м секрете, у нас сыра московские, и у нас за киллы вы можете зарабатывать деньги. Ну, а также их выводить на скины и девайсы CSGO. Ну, это чуть позже. Так, ну что ж, что могу сказать про этот режим? Так, я могу сказать, что это интересная тема. И, опять же, это гораздо лучше, чем разминка старая. Раньше нужно было... Стоять АФК, потому что, ну, это скучно А сейчас ты хоть как-то можешь размяться Поэтому я опять же одобряю эту идею И верю, то, что этот режим будет скоро и в матчмейкинге, и на фесте, и, и так далее То есть, эта тема должна продвигаться Такие вот дела, такое вот мое мнение на эту тему Что вы думаете, напишите в комментариях, как вам такая вот разминка Но я не хочу играть на самом деле сейчас этот режим Но мне придется Ай, вот, кстати, новая верстига, о котором я вам говорил. Блин, серьезно, доигрывать? Брод, русский? Да. Ты да. знаешь меня? Шок? Да, я шок. Короче, я записываю катку. Я не хочу доигрывать ее. Можно и выйду? Можешь ивать такой, ну, ладно? Кикнешь мне, бро. Тут нельзя же, Серьезно? Да. А ты не ливнешь, бро. По-братски. Зато попадешь в ролик Ты как герой Герой нашего времени Не, серьезно Ты в ролик сейчас попадешь Если сейчас выйдешь На три ладно. Спасибо, бро Все Ребят, GT4Me Спасибо тебе, дружище Стоп 100... Ты знаешь Ну ладно Все, ребят Скажите ему спасибо, реально Ну, если вам впадло Просто имейте в голове Что этот чел Он герой Он не дал мне Подожди Фух А мы сейчас идем осмотреть Что у нас На карте Трайн Let's go. Сейчас у нас э, аимка на трейне. Хм, могу сказать одно. Эти две карты должны быть на себе шоке Поэтому мы будем заниматься переносом этих двух карт на наши сервера. Представите в подсказке, если вы за такой мув. А я только за. М -м -м. Ну, такие вот дела. Кстати, вы появляетесь с одним тем же челиком. То есть, никто не меняется. Ты убиваешь только одного. Они, видимо, не стали заморачиваться. Так, проще Ну а оружие меняется, то есть у тебя может быть и АВП в руках У тебя может быть и ГЛОК в руках Тут без разницы Это хорошо Ну, париспей здесь быстро, все Но ну, 64 секрет, поэтому это все это Отбивает желание здесь играть, понятное дело Дайте тем более, это Вигман Такие вот дела По этому обновлению поимки я даю единогласное Единогласное? Тут никого вроде нет Ну, в общем Точно, точно все хорошо Мне нравится Вальф, молодцы Мы запускаемся прямо сейчас на режим обычный Где я вам покажу, что такое прицелы И как их ставить, как за ними наблюдать и так далее Чтобы это все сделать, вам нужно зайти в настройки игры В игру И найти настройку Show Player Crusaders И вы нажимаете Everyone Если вы не хотите смотреть на чужие прицелы, вы нажимаете Нет Если хотите показать свой прицел только друзьям или тем, кто у тебя в пайте Нажимаете на вторую э, выборку а так я ставлю everyone, пусть все видят, как, с каким идеальным прицелом я бегаю. Кстати, интересно, а он меняется у них в игре? Это хороший вопрос. В общем, я могу видеть э, чужие прицелы. И сейчас вам покажу, как это работает. Раз, два, три. Этот дерьмище какой-то. Парень сбегает с точкой. Интересно. Маленький прицел, фиолетовый прицел с зеленым. С, зачем это контуром. Этот вообще клоун какой-то. В общем, такие вот дела. Ну а какая еще функция добавлена, вы спросите. Добавлена функция копировать прицел. Заходите в таб. И вот тут вот, когда нажимаете на профиль, у вас тут появляется новая кнопка. Копит И вы сейчас думаете, вы скопируете код. Но нет, вы нажимаете сюда, и вы заменяете ваш прицел моментально. Я не буду этим заниматься, потому что мой прицел лучше. Такие вот дела. Мы на карте вертига, я вам покажу, что изменилось. Здесь ничего. Здесь ничего. Здесь убрали буст. Это первое. Тут добавили такую вот проходку на Б. Теперь... Можно сидеть так Ну, я тут, наверное, будет на префайричал умирать Можно сидеть... Короче, вы сами решите, как это можно делать Или посмотрите просто на проиграх Я уверен, что версика сейчас будет более популярна Почему? Вы спросите А потому что сейчас вы увидите Best сайт Он очень хороший, он очень хороший Так, ну что ж Вот он, он стал свободным Он стал пустым И меньше чего надо чекать Раньше это для меня была проблемой. проблема меня... Я просто бесился, когда видел... Это огромное количество всего Здесь убрали вентилятор еще один а Здесь убавили высоту этих э, коробочек И уменьшили количество Здесь убрали некоторые ограждение. Ну и по сути он стал просто просторнее Здесь добавили такую вот э, досочку Здесь будет очень удобно кидать флешку Отскок туда и все, она слепится Ты выходишь, убиваешь Эта штука, понятное дело, будет простреливаться По б-сайту вот такая вот у нас картина Мне нравится, без шуток Мне нравится то, что сделали Valve Стало просторнее Я здесь не чувствую ситуацию, что я ничего не понимаю Куда идти, подожди, он слева, он справа Он сзади, он, он наверху, он бок Так, ну что ж Здесь у нас изменилось что? Здесь у нас изменилось мало чего пока что Все, что я вижу здесь э -э Да мало чего изменилось на самом деле Здесь убрали Некую коробочку, если я не ошибаюсь Ну а также Здесь есть изменения Минимальные кто шарит, тут поймет. Я прошелся по карте. Все, что заметил, вам показал. А что не заметил, сейчас у вас на экране. У вас на экране сейчас все вообще изменения, которые добавили в эту игру. На карте Вертига. Такие у нас дела по обновлению. Мне все нравится на самом деле. Малсы, и Вальф. Как бы их ни ругали, но даже украсить ее от Валоранта они все-таки успели. И очень аккуратно. И неплохо. Я думаю, что эта тема будет популярна. Насчет аимок я даю точное добро. И надеюсь, эта тема будет продвигаться дальше и дальше на другие режимы. Ну и самое главное, все это дает актуальность какую-либо на наши режимы Дуэллс. Люди начинают играть 1-1, люди начинают понимать, что не только бывает 5 на 5. И это все упрощает работу, и это добавляет интерес к нашим серверам. Всем большое спасибо за просмотр этого ролика. С тобой был я Шок. Ролика сегодня больше не будет, потому что вот этот ролик вышел. Не хочу вас перегружать моим контентом, вас я не хочу взбесить. Встретимся уже завтра. И кстати, завтра в 19.00 выйдет новый патруль. На фесте добавили патруль, и я его заснял. Поэтому завтра в 19.00 я жду тебя на этом канале. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Это очень важно. Всем пока!